Станок MRY3 предназначен для заточки метчиков прямых и спиральных. Этот простой станок позволит быстро и с высокой точностью восстановить режущие кромки и геометрию изношенных метчиков размерности от М5 до М20. Компактные размеры и малый вес позволяет использовать его стационарно или перенести в необходимое место и подключить к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляются два цанговых патрона с тремя и с четырьмя гранями, колодка для спиральных метчиков, комплект цанг, шестигранные ключи. На станке установлен заточной диск CBN, предназначенный для заточки метчиков, из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать заточной диск SD, предназначенный для заточки твердосплавных метчиков, и цанги по желанию. Перед заточкой метчика необходимо произвести сборку патрона. Для этого из комплекта нужно выбрать соответствующую по размеру цангу. Ее необходимо зацепить за выступ в корпусе патрона под углом 45 градусов стороной, имеющей короткий конус. Затем на корпус патрона поверх цанги надевается головка патрона и слегка наживляется. Метчик вставляется в цангу и пока не затягивается. Патрон вставляется в гнездо юстировочной стойки. Грань патрона должна совпасть с выступом на стойке. Головка патрона поворачивается по часовой стрелке до упора. Метчик прижимается передним концом в упор и поворачивается по часовой стрелке до касания режущей кромкой ограничителя. При необходимости положение колодки нужно подогнать к номиналу метчика. Корпус патрона поворачивается по часовой стрелке до зажатия и фиксации метчика. Патрон извлекается из гнезда. Режущая кромка должна быть установлена параллельно проточке на головке патрона. Станок позволяет производить заточку конуса заборной части с углом от 0 до 30 градусов. Для настройки угла необходимо ослабить стопорный винт, Повернуть стойку вправо или влево и затянуть стопорный винт. Патрон вставляется в эксцентриковое гнездо, находящееся в вертикальной фронтальной стойке. Проточки на головке патрона должны совпасть с выступами эксцентрикового гнезда. Покрутив головку поперечного перемещения, подгоняется положение метчика до касания заточного колеса. Патрон вынимается. После включения станка подождать, пока вращение двигателя станет стабильным. Патрон заглубляется до упора и слегка покручивается влево и вправо, пока звук заточки не исчезнет. После этого патрон поворачивается на шаг до следующей грани для заточки следующего пирамидчика. Эта операция повторяется до полного оборота. Для облегчения контроля грани патрона пронумерованы. Одновременно заточкой заборной части произойдет затылование, затачивание по задней поверхности с образованием режущей кромки и заднего угла. Для подточки торца метчика нужно вставить патрон с метчиком в гнездо вертикальной боковой стойки. Слегка прижать и осторожно поворачивать патрон в любую сторону.